Привет, друзья! Сегодня мы приехали в заброшенный лагерь пионерский лагерю больше, почти, ну где-то больше, наверное, лет 30 он пустует. Дата постройки, насколько мне известно, сороковые года у него. И вот сейчас он запустение. Какая погода, снег падает так медленно, ветра нету, елочки. Здесь недавно были люди. Да, было такое просторное здесь помещение. Рядом по бокам комнаты, в которых отдыхали. А <coughs> ну, теперь здесь растут деревья. Сейчас же его используют местные для разных тематических игр по типу лазертага, страйкбола. Поэтому здесь он, в принципе, весь расхоженный. Здесь же рядышком находится дом, который буквально год назад еще был заселен каким-то дедушкой. Вот вы видите, что сейчас с ним стало. Просто в таком дестройте он. А вот сейчас вы видите запись этой, э, с карты, с Google Maps. какой он был раньше да, дверь здесь вынесли просто все Раз... размародерили Тут скорее всего внизу была дверь, которая... Защищал от непрошенных гостей в итоге Расломали, раздолбили Буквально год назад здесь жили люди Сейчас же местом бомжей обитания стал Погнали отсюда.